Всем привет! Сегодня в моем видео будем пересаживать красавицу горденью. Будем готовить для нее грунт и немного расскажу об уходе за этим цветком. Горденью многие боятся выращивать за ее, такую, можем сказать, капризность. Да, это капризное растение очень, я соглашусь с этим. Оно реагирует буквально даже на почву. И вот что ошибочно бывает, да, Гордыния не любит кислую почву. Она любит э, почву, чтобы была обязательно воздухопроницаемая, и чтобы влага не задерживалась в ней, она должна быть рыхлой. То есть в почве должен, должен присутствовать всегда песок. Этот кустик я приобрела уже давно. Он у меня уже дал прирост хороший, вот эти большие листья, вот эти уже темными стали, светлая зелень. Он заложил у меня бутоны, я его постараюсь сегодня аккуратно, не, не, прям когда пересаживаю, не нужно оттряхивать старую землю, просто переставлю горшок чуть больше, потому что вот у него там уже корешочки у меня торчат из горшочка. Земля мне очень нравится для гордыни вот такая вот. Здесь песок идет, герновая и кокосовый субстрат. Вот она у меня просто до этого кустика был очень большой кустик. Прям знаете, прям вот такой вот. И вот я, когда его пересаживала из горшка побольше, потому что корневая система очень хорошо разрослась, он у меня уже самостоятельно цвел в домашних условиях, то есть прекрасно себя чувствовал. Но как только посадила его в специальный грунт для гордения, и все, и он сразу у меня стал эм, пропадать. Так что я его не смогла спасти уже. Высыпаю в емкость песочек хороший, песочек. Видите, песочек такой хороший, прям зернистый. И вот кокосовый субстрат мне нравится именно вот такой вот, вот такой субстрат даже знаете, адениумом даже подойдет, вот судя, вот добавить еще немного сюда всяких разрыхлителей, и прям прекрасно, сюда я добавлю сейчас еще древесный уголь, так как это цветущее растение любят интересный угол. Я добавила еще косточку почвы для цитрусовых. Просто боюсь, что мне тут не хватит. Ну, для цитрусовых тоже подойдет почва туда нужно добавить песочка на дно обязательно нужен дренаж вот я дренаж вот видите прям в горшке вот так вот у меня дренаж Сейчас положу грунтику и буду вытаскивать. Вытаскивать ее можно вот так вот подавить горшочек слегка. И вот чуть-чуть вот так вот за веточки его подцепить. Вот прям аккуратненько, ни в коем случае не повредить корешочки. Она этого не любит, она очень чувствительна к пересадкам. Вот видите, какие у нее корешочки. Причем, знаете, земляной ком у нее не сильно влажный. Она не любит переувлажнение почвы. У нее очень быстро загниют корешочки, если ее переувлажнить. То есть все нужно в меру. И вот так вот присыпаю земелькой. Я очень обожаю это растение. Оно очень красивое. Да еще цветет так прям цветами. Я вам сейчас обязательно покажу фотографии свои, как она у меня цвела. Обильно могу сказать. По моему опыту, по уходу за гордыни, могу сказать, что она не любит сильное такое, знаете, опрыскивание. У нее начинают чернеть листья. Кончики. Так что я ее вообще очень редко, когда, знаете, бывает, когда жаркие дни, я ее могу вот вообще этот куст унести под душем, ее просто промыть и все. А вот так вот, чтобы специально я ее опрыскивала, я ее не опрыскиваю. Она у меня стоит на поддоне с керамзитом, и я туда подливаю воду, чтобы вокруг нее создавать влажность. Пересадку растения практически не ощущает, то есть оно очень хорошо переносит такую пересадку. Грунт, если знаете, влажный, то ее в этот день даже не нужно поливать будет. И поливаю я ее, знаете как, с пулевизатора у меня такой, как насосик. И я просто вот здесь вот увлажняю почву. А вот так вот, чтобы насквозь горшок полить, я такую процедуру делаю очень редко. Удобряю я ее раз в две недели. Я удобряю удобрение фертика для цветущих растений. Обратите внимание на горшочек. Он у меня э, керамические, Причем, я думаю, это даже глина. Вот э, именно горденья любит именно такие горшки. Она не любит вот эти вот пластик. Ее лучше садить натурально. И в этом кашпо она очень эффектно смотрится. Это не дешевый цветок. Поэтому посуда у нее соответствующая. Тем более она не любит частых пересадок. Она не требует частых пересадок. То есть я ее посадила сейчас, думаю. Ну, года два точно здесь я ее трогать не буду. Я ее принесла на ее законное место. Здесь вот у меня стоит такой вот поддон. Здесь керантит и вода налитая. Вот я сюда ее поставлю. Она у меня по соседству с розами. Здесь окно, на нее попадает солнце, она любит солнце, но ну, вот такие, если прямые солнечные лучи, у меня как раз притеняется там растениями и в принципе ее не обжигает. у нее вот листва прям прекрасная. у нее нет никаких коричневых пятен. Сейчас вот я ее немного совсем увлажню, совсем. вот так я ее поливаю в принципе ей этого достаточно, ей не нужно чтобы у нее корни в воде стояли вот таким вот образом и еще один момент когда э, гордения не любит, когда ее поворачиваю. Особенно если она заложила бутоны, она вообще чувствительная к перестановкам. То есть у нее должно быть, как и у всех растений, свое место. У нее такие листья прям большие наросли. И здесь уже бутоны заложила, вот новые совершенно. Когда цветет гордения, такой аромат стоит на всю квартиру. Просто вообще очень вкусные, ароматные такие цветы у нее. Всем спасибо! Увидимся в следующем видео!